Елена Котова, работавшая классным руководителем и учителем в начальной школе на северо-западе Москвы, всегда пользовалась авторитетом как у детей, так и руководства учебного заведения. Некоторое время назад у учительницы появились проблемы с деньгами, о чем она сообщила родителям своих учеников. Котова попросила у родителей одолжить ей денег на ипотеку, кредиты и прочие нужды. В общей сложности для нее собрали более 1 миллиона рублей. После этого женщина уволилась из школы по собственному желанию. На просьбы вернуть деньги она отвечает, что их нет. Родители школьников собираются писать заявление в полицию.